Друзья, всем привет! Сейчас я покажу, как можно сделать покупку второго-третьего уровня. Ну, для меня сейчас это будет третий уровень. Заходим все в кабинет, нажимаем «Купить». Нас автоматом перебрасывает на MetaMask где мы видим, что здесь запрашивают. У нас очень большую комиссию – 4 доллара 33 цента. Для нас это слишком большой газ, поэтому мы его сделаем меньше. Нажимаем на «Edit». Нажимаем на первый вариант, где у нас газа возьмут 0,005 эфира. Это 1 доллар. Нажимаем «Сохранить». И теперь мы нажимаем просто подтвердить. Все. Таким образом у нас прошла оплата. На зеленом фоне мы видим ссылочка внизу «EtherScan». Заходим туда и смотрим. Сейчас транзакция находится в пейдинге. Нужно немножко подождать, когда здесь появится зелененькая, Успешно. Тогда мы можем посмотреть уже в кабинете у себя. Ой, а как уже быстро прошло. Вот здесь уже написано. Вот, все моментально. Все. SUCCESS – это успех по-английски. Заходим на свой сайт CryptoHands, и мы видим, что у нас уже третий уровень активный. Таким образом, мы сделали проплату и сделали поменьше газ у себя на Метамаске. Все. Всем хорошего дня. С вами была Смирнова Оксана. Пока!